Как вы уже поняли из названия видео, я хочу поговорить с вами о том, как же все-таки просыпаться рано, зачем это нужно и как оставить эту привычку за собой в течение всей своей жизни. Давайте определимся, зачем вы хотите просыпаться рано. Возможно, вы хотите перестать опаздывать на работу, а для этого нужно просыпаться рано. Или же вы знаете и поняли, что нагрузки по утрам – это отличный способ похудеть. Или же вы хотите полюбить завтраки, и вкусные завтраки – это самое то, ради чего вы хотите просыпаться рано. Или же вы знаете, что все успешные люди просыпаются рано, и у них есть свои утренние ритуалы, и вы хотите точно так же. Еще один вариант, для чего вы хотите просыпаться, возможно, это потому, что вы хотите провести некоторое время в тишине, пока все спят. Тут прошу вас остановить видео и задуматься, действительно ли вы хотите каждый день просыпаться в 5, 6 или 7 утра на протяжении всей своей жизни. То есть 90% своей жизни, если мы не будем учитывать те дни, когда у вас сбитый график, вы болеете или какие-то дела пошли не так в общем, представьте себе, действительно ли вы хотите просыпаться всю свою жизнь рано если да, то вдохновитесь этой идеей и давайте приступим первое, выпишите для себя утренний ритуал, который вы хотите выполнять каждый день это необходимо, чтобы ваш организм привык делать эти действия каждый день и сам добровольно просыпался с удовольствием утром и помогал вам. Как вариант, это проснуться, выключить будильник, обязательно выпить стакан воды, сделать зарядку, сходить в душ, приготовить завтрак, съесть завтрак, одеться и так далее. Второе. После того, как вы выписали весь ваш утренний ритуал, распишите каждый пункт по времени, то есть какое количество времени вы хотите выделить на тот или иной пункт. И посчитайте суммарное количество времени, которое понадобится. Третье. Посчитайте, когда же вам все-таки нужно просыпаться рано. Если в первых двух пунктах вы посчитали, что вам необходимо полтора часа для того, чтобы выполнить весь утренний ритуал не спеша, то вычтите это время из того времени, когда вы хотите выходить на работу, например, это в 9 утра, и получится, что вам нужно вставать не позднее 7.30. И, естественно, если вы проснетесь раньше, это будет вам только на руку. И четвертое, самый неожиданный пункт, это начинайте вставать рано с завтрашнего дня Обязательно вставайте каждый день, даже выходные Если вы хотели в выходные отоспаться, то все равно проснитесь рано Выполните весь ваш утренний ритуал и отоспитесь лучше после обеда Это поможет вам приобрести привычку, которую нужно выполнять 21 день или больше Вы все это знаете Пятое, прежде чем ложиться вечером спать обязательно подумайте с какой целью вы хотите проснуться рано утром потому что последняя ваша мысль перед сном будет вдохновлять вас шестое и естественно чтобы утром проснуться бодрым нужно правильно провести вечерний ритуал для этого вечером за пару часов до сна выключите верхний свет и включите боковой так ваш организм поймет что скоро пора ложиться спать седьмое Поставьте будильник не только на утреннее время, но и на вечернее. Как раз на эти минус 2 часа до вашего сна, когда вы должны будете выключить верхний свет и включить боковой свет. В моем случае это светильники на столах. Восьмое. Не ужинайте плотно за 3 часа до сна, чтобы ваш организм тратил энергию не на пищеварение ночью, а на восстановление. Тогда вы утром проснетесь гораздо бодрее. Ну и конечно же пункт, который всегда и везде говорят, не залипайте перед сном в телефон если же вы все-таки будете залипать в телефон, хотя и лучше этого не делать, но если же вы все-таки залипаете в телефон и не можете отказать себе в этой привычке, просто включите режим чтения, который меняет подсветку вашего экрана с менее холодного подтона на более теплый. Десятый пункт. Обязательно корректируйте ваш утренний ритуал. Можете даже уже на следующий день его откорректировать. Потому что вы могли не полностью рассчитать все свое время. Где-то добавили больше, где-то меньше. В итоге вы не успели. В общем, обязательно корректируйте хоть раз в неделю, хоть раз в месяц. Но Это очень важно, чтобы вы не расстраивались из-за того, что ваш утренний ритуал не получается таким каким вы в самом начале его задумали 11 не торопитесь то есть если раньше вы просыпались 12 часов дня и теперь вы хотите резко начать просыпаться в 6 утра и выполнять миллионы ладно и выполнять пунктов 10 сразу в утреннем ритуале, то у вас навряд ли получится это продолжительное время. Нужно делать все плавно, то есть, если вы просыпались в 12, просыпайтесь в 11, потом в 10, и это как раз таки возвращает нас к десятому пункту, где вы будете корректировать утренний ритуал в зависимости от вашего прогресса. И, наконец, двенадцатый пункт, хочу поделиться с вами мотивирующей мыслью, которая мотивирует меня, и прочитала я ее в книге «Магия утра». И она помогает мне утром просыпаться, не выключать будильник и ложиться спать дальше. И эта мысль следующая. На Земле 100% населения и лишь 5% населения могут стать успешными людьми. И утром вы как раз таки делаете выбор, к какому проценту населения вы относитесь. Тем 95%, которые не могут проснуться утром и начать менять свою жизнь. Или тем 5% людей, которые все-таки способны и готовы меняться. Если вы наверняка хотите вставать рано, просто заведите ребеночка. Он вам поможет. Это точно.